не встать не встать не Не в качестве епу. Не в качестве епу. Не Не Не Всем привет. Сразу говорю, я заболела, поэтому я могу иногда задавать микрофон. Я начинаю учиться детей. Уже какой раз. Я надеюсь, это будет последний раз, когда я так начинаю. Вот. Эта девушка. Она получилась скептиком, семьянином и творцом. Господи, не подплывается, но творец, да. Вот. Я не знаю, что еще сказать вам. Я... Господи, опять микрофон задышал, я переделала это видео, переделала Сима три раза, три раза, просто три раза. И первый раз я не в том формате записывала, второй раз я даже не помню за чего, и сейчас третий раз. Я надеюсь, будет качественно, все хорошо, потому что, когда я смотрю на компьютере, именно просто в медиафайле, у меня отличное качество. Когда я э, смотрю в редакторе, это просто ужасно, все в пикселях. Приятного просмотра. Всем пока. Не Не xong nhị con, tiệp con Девка, дем. Девка, Девка, Yeah yep. Не в Не Ну, не входим. Не в Три. Три. Субтитры сделал sure. ти и и